Его называют Ясаолом, моряком и непревзойденным акробатом. Олег Газманов, популярный певец, способен удивлять публику не только яркой музыкой, но и безупречным внешним видом. Знаменитый хитмейкер сделал себе имя еще в 80-е годы, но и сегодня продолжает удивлять публику новыми хитами. Патриотизм и лирика газмановских композиций задевают потаенные струны в душе каждого. 22 июля 1951 года в городке Гусеве Калининградской области в семье врача-кардиолога и военнослужащего родился сын Олег. Родители прошли великую отечественную войну. Отец Михаил Семенович служил на флоте, мама Зинаида Абрамовна работала санитаркой, потом медсестрой в военном госпитале, но встретились они в мирные дни. Когда окончилась война, поженились и переехали в Калининград. После школы Олег Газманов Мечтавший о морских путешествиях, поступил в инженерно-морское училище в Калининграде и окончил его в 1973 году. Затем служил под Ригой, где в компании сослуживцев пел под гитару по вечерам. После трех лет службы Газманов вернулся в Калининград и устроился в родное училище. Поступил в аспирантуру, взялся за написание кандидатской диссертации, но передумал. В конце 70-х Олег Газманов поступил в музыкальное училище, страсть к музыке победила. В 1981 году музыканту вручили диплом Калининградского музыкального училища по классу гитары. В молодости Газманов работал музыкантом в ресторане гостиницы «Калининград». Парень пел в инструментальных ансамблях «Атлантик» и «Визит», позже играл в рок-группах «Галактика» и «Дива». В Москву Олег Газманов перебрался в 1983 году. Музыкой Газманов увлекался с подросткового возраста, играл в самодеятельном ансамбле, в ресторане, на городской дискотеке, сочинял песни. В 1989 году в Москве музыкант собрал коллектив, назвав его «Эскадрон». Первая клавишница группы Галина Романова исполняла песни Газманова «Снежные звезды», «Мальчик, не дотрогая мой моряк», которые публика приняла с восторгом. Композиция Люси, написанная для сына, оказалась дебютным хитом калининградского музыканта. Летом 1992 года Олег Газманов участвовал в музыкальном фестивале в Монако, а спустя два года снялся в картине «Сны», записав на ее основе видеоклип «А я девушек люблю». Памятным для творческой биографии оказался 1997 год. Исполнитель впервые посетил с гастрольным туром «Америку». В то же время родилась песня «Москва», написанная Газмановым в честь 850-летия столицы. Композиция «Неофициальный гимн города». Каждый год певец выпускал новый хит, который моментально подхватывала вся страна. Гисаул Морячка загулял, бродяга, господа офицеры, с ними Олег Михайлович выступал на всех праздничных концертах. Олег Газманов был женат два раза. С первой супругой Ириной ее законил отношения в 1975 году и прожил 20 лет. Ирина – химик по специальности, но посвятила себя семье и дому. У супругов есть сын Родион. Он окончил финансовую академию, работает финансовым директором в крупной российской компании, специализирующейся на нанотехнологиях. В свободное время Родион Газманов посвящает музыке, у него есть собственная группа ДНК. Олег Газманов познакомился со второй женой Мариной Муравьевой в 1997 году, во время гастролей в Воронеже. Артист случайно увидел длинноногую блондинку недалеко от концертной площадки. Сам подойти к красавице постеснялся, послал познакомиться барабанщика. Но Марина отказала в визите к певцу, чем заинтриговала Олега еще больше. Во второй раз Газманов оказался настойчивее, сам пригласил девушку на концерт, и она согласилась. Марина экономист по образованию, в то время работала по специальности. Девушка не интересовалась творчеством Газманова и не ходила на его концерты. Но главное, красавица была замужем. Первое время пара поддерживала дружеские отношения, но спустя пять лет семья Олега и Марины разрушились. Влюбленным не помешала даже разница в возрасте. Чувство победило все преграды, официально влюбленные оформили отношения в 2003 году. 16 декабря 2003 у Марины и Олега родилась дочь Марианна. Сегодня личная жизнь артиста налажена. Дети певца тепло общаются между собой. Живут Олег и Марина Газманова в Серебряном бару, в заповедной зоне на берегу Бездонного озера.